Всем привет! Вы на канале Как заработать в интернете и сегодня у меня на обзоре компания Аврора. Мы сейчас с вами закажем здесь очередную выплату. Я вам покажу, что компания Аврора платит инстантом, все приходит на кошелек. Также у компании Аврора появился новый NFT-генератор. Общая стоимость его 55 AVR. 55 AVR на данный момент это 40 долларов, каждый сможет... Найти себе 40 долларов Зайти в проект и зарабатывать Вместе с компанией Аврора Данный генератор В непрокаченной версии Будет зарабатывать вам 10 AVR В месяц, в прокаченной версии 24 AVR в месяц Это очень хороший шанс Сейчас зайти в компанию Аврора За 40 долларов И зарабатывать на пассиве Также В компании Аврора Курс сейчас вот стоит 0,73 доллара у меня когда-то был подобный проект это было года два назад где-то я участвовал так само в проекте и спустя полгода ну так само курс где-то был 0,07, 0,6, 0 0,5 спустя где-то полгода курс резко подскочил до 7 долларов я с, со 100 монетами, которые у меня были заработал 700 долларов буквально там за 2 минуты я продал все монеты и заработал. Так что можете просто купить себе даже монетку АВР и хранить у себя на кошельке. Либо же купить нефтегенератор и он вам будет добывать монеты на пассиве 10 монеток. Ну или же присмотреться какой-то там другой нефтегенератор. Самый дорогой нефтегенератор вот, стоит очень дорого, где порядка 40 тысяч долларов. Также вот этих генераторов 55 их компания выпустила тысячу. Но это очень-очень мало, их сейчас быстро раскупят. Так что, кто хочет зайти в проект, всем советую заходить именно сейчас, пока есть еще генераторы. Потому что в дальнейшем их уже просто не будет и вы не сможете зайти в данный проект. Итак, давайте перейдем вот в мой аккаунт. Также рекомендую вам вот перейти на главную страницу и подписаться на их соцсети. Там очень много полезной информации. Плюс даже если ты не в проекте, ты здесь вообще не участвуешь, ты можешь каждую неделю выиграть 10 АВР, либо же NFT-генератор выиграть. Вот, следите за чатом, за каналом, все без вложений, вы можете там почитать и выиграть. Итак, видим, вот у меня на балансе вот 34 монеты AVR. Нажимаю кнопочку «Вывод». Нажимаем здесь вот 34. Вывод. Открывается кошелек Metamask. Сейчас с меня снимут небольшую комиссию. Кто работает с Метамаском, тот знает. В любом проекте, где вы не участвуете, всегда за транзакцию Metamask платится небольшая комиссия в BNB. Вы должны это учесть, и когда вы вот снимаете свою прибыль, у вас должны быть монетки BNB. Потому что бывают люди, которые вот уже в интернете работают 3 года, 2 года, задают такие вопросы, говорят, я закинул 200 долларов в BNB, хочу закинуть в проект 200 долларов, но транзакция не проходит. Ну, Она не проходит, потому что... Ты все 200 долларов в монете BNB вкладываешь в проект а на комиссию не оставляешь денег видим вот здесь грузится это у меня с интернетом немного проблемка итак вот видим 34 AOR у меня на балансе и теперь давайте вот их обменяем можно не заморачиваться не заходить на PancakeSwap просто вот здесь в метамаске нажимаем вот обмен и здесь, к примеру, мы выбираем AVR, а здесь мы можем выбрать ну, криптовалюту, которая нас интересует. Ну, например, BNB. Нажимаем вот проверить обмен. И по нынешнему курсу вот это будет... 0.08 BNB. Это где-то 20 долларов. И вот э, плата за газ здесь составляет. И нажимаем обмен. И все, друзья. Вот так вот, вот выводятся монеты AVR меняются на криптовалюту. вот Меня интересует сейчас в данный момент криптовалюта BNB. Я вот обменял, все, все классно, все, все выводится. Потому что пишут мне что аврора вот скам вот видим баланс мой увеличился теперь у меня вот на счету от BNB почти 50 долларов компания аврора платит кому она интересна вот, все полезные ссылки будут в описании вы переходите проходите здесь регистрацию она здесь несложная я вот вам выделил код активации приглашения вот мой код активации когда вы будете регистрироваться и вот куда его нужно вписывать. Здесь вот все на сайте у меня расписано, показано. Кому это все интересно, переходите, ознаковывайтесь с компанией, с проектом, с финансовой пирамидой, как вы там еще это все называете. Всем желаю хорошего дня и всем пока.